Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в гостях у радио Люберецкого региона пресс-секретарь главы городского округа Люберцы, музыкант, актриса Татьяна Курилович. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Татьяна, вы закончили журфак МГУ, правильно все? Да, все правильно. И после окончания университета вы работали на телевидении в Москве? Да. Сначала вы там читали новости, а потом у вас уже появились свои собственные передачи, они касались юриспруденции, да, и вывели свою передачу о животных. Расскажите, пожалуйста, о данном периоде вашей жизни. Как mm -hmm. это оно было? Да, это... С удовольствием расскажу, это любимый период моей жизни. Действительно так сложилось, что после университета, ну даже еще учась в университете, на, начиная с третьего курса, я внештатно сотрудничала с телекомпанией. Тогда, округ, тогда Москва делилась на округа, там было несколько иное территориальное деление, чем сейчас. И я сначала работала на телевидении, на кабельном телевидении западного округа Москвы, северо-западного округа Москвы. Потом, уже после окончания университета, даже на пятом курсе, я перешла на телевидение ЦАУ. Но наша телекомпания делала новости не только для префектуры ЦАУ, но и со временем создала свой канал. Это был кабельный канал. У жителей Москвы он был на... То есть не надо было никаких специальных ухищрений и тарелок, он шел на обычные кнопки. А, вот... а потом телекомпания создала свой канал, он вошел в сеть АКАДа, и это был спутник. Вот, начинала я в редакции новостной, да, я снимала сюжеты, связанные ну, с, муниципальной, с муниципалитетом, да, обычной общественно политическая жизнь, спорт, политика, культура, это были новости ЦАО, потом мы стали делать для СВАУ новости, ЦАО-СВА, вот такие как бы, они, скажем так, не районного масштаба, а окружного, постепенно, Значит, у нас была такая э, ситуация, что одно время наш телеканал работал в качестве, э, как бы, мы делали контент для канала «Домашний». Но это было до того, как канал переформатировали. Это сейчас он как бы позиционирует себя как такой женский, э, такой все розовенький, э, любовь, там, морковь, штучки женские и так далее. Раньше он был несколько иным, вот тогда в то время. Мы делали для него новости. Для него, а позже для канала «Звезда». Опять же, до того, когда э, канал прошел период но время они у нас... Сначала мы для них делали новости, потом они у нас снимали просто студию и делали на нашем, на нашем оборудовании, на, на наших как бы, ресурсах, делали уже свои новости. И вот я попала тоже в этот период. У меня был такой момент, когда я делала новости для, и для домашнего тоже. Конечно, это небольшой период, потому что я, в принципе, в новостниках проработала где-то меньше года. Значит, для, вот, для домашнего. И попала я в такой момент я читала в кадре уже как ведущая новости для звезды тоже такое было потом я говорю вот после того как вот этот новостной период у меня прошел я сама по собственному желанию перешла в тематический в раздел господи в отдел тематических программ снимала я разные передачи про ветеранов, про исторические передачи, ну, тоже общественно-политические, патриотические, ну, разные направленности. Где-то проработала я, наверное, около года в таком направлении, мне предложили попробовать создать свою передачу. Мы это сделали. Я сначала как-то, честно говоря, не очень восприняла хорошо эту новость. Я говорю, я еще не готова. Но все-таки, чтобы стать автором передач, это, это не просто. Это полностью надо е сделать самой, надо прописать, полностью, во-первых, надо е сначала защитить, нужно сначала написать план, да, как бы, как будет выглядеть эта передача, из чего она будет состоять, студийная, не студийная, вызная, не вызная, будут ли герои, или это будет интервьюеры, интервьюеры, да, как это будет все выглядеть? И я сначала говорю, да нет, я не готова, я только пришла, вообще я новостник, я репортер. Я не готова режиссировать, снимать, искать, говорю, я, мне надо опыта побольше. Я говорю, я не готова для такого серьезного проекта. Но мы тогда познакомились с моим режиссером, в дальнейшем она стала моим режиссером, Виктория. Она проработала на телевидении к тому моменту на лет 15, причем на, культ... на канале Культура. Конечно, у него был опыт огромный. И она мне сказала: Нет, Таня, давай, сможешь. Тем более, тема такая, животное, говорит, нет, нет, давай. Надо. И э, она же была э, инициатором того, чтобы я, помимо того, что я стану автором передачи, чтобы я села в кадр. Ее еще и вела. Я отбрыкилась, говорю, нет, я не хочу. Я никогда не хотела в кадр. Э, не хотела. Одно дело записать стендап, да, это одно. Но это не ведущие. Это, это корреспонденты в кадре. Ты э, здесь вот в событии. Это совсем другое. А вот быть ведущей, это боже мой, я говорю, нет, я не знаю, я вот это вот, я не хочу, это не мо. В общем, она меня убедила, у нас прошли пробы, конечно, был кастинг, это не все так просто. Взял, захотел, это все проходил. Сначала смотрел один редактор, потом другой, потом это все выносилось, потом была пробная, пробная передача, первая не прошла, причем не понравилось моему режиссеру. Самому. Она сказала, нет, мы переделываем, мы переписывали, мы как-то искали, что в итоге вот, нарисовали мы для себя вот эту структуру, как она будет выглядеть, передача, и какие будут рубрики, да, решили, все она будет студийная, и я буду ее вести вместе с соведущим живым котом. Это тоже было очень сложно, потому что кота надо было записывать. Это же животное, он же не цирковое. Вообще, коты, в принципе, не поддаются дрессировке. но ну, только там куклачом мы не будем трогать. Я не очень люблю эту тему, это не мое, как бы, дело, да, не буду касаться. Тем не менее, коты очень плохо дрессируется. У нас дрессированный, вот обычная кошка Муся, которую мы назвали Бенедиктом, ну, как бы сценический псевдоним Бенедикт. Господи, это же кошмар, это же куча камер, свет. У нас света было просто, я не знаю, наверное, Пять или сколько было фонарей. Три камеры и кошка. Но ну, представьте, это, это кошмар. Домашняя кошка, которую посадили куда-то, она должна что-то делать. Ее теребят, мы же, естественно, ее тормошили, нужно же было снимать ее реакции. Мне быстренько успевать записаться, свой текст проговорить, пока она хоть как-то лежала, не поворачивалась там своими разными частями тела. Господи, это было... Очень сложно, первое вот, время, действительно, мы, конечно, старались с Котом прописывать программу вперед, потому что, во-первых, ее мучить. Она нервничала. Ну, много народу, жарко, свет, софиты. Что от меня? Плюс ей же хочется уйти, а мы ее держим, какие-то ей вкусняшки суем. Ну, В общем, это, конечно, своеобразная была тема. Вот. И, ну, вот так у меня был ведущий, потом его озвучивал наш э, монтажер. Так, такой вот у него талант открылся, он очень классно озвучивал э, кота, своеобразно тоже у нас был кастинг, мы выбирали голоса на кота, на Бенедикта, потому что он должен был быть таким немножко ну, вредненьким, он вообще у меня вредный, то есть у нас такой плохой, хороший, я была хорошей, ну Бенедикт, ну что ты, ну как-то вот себя, в себя придя, у меня все время, да не хочу, и вот нужно было найти, чтобы и на кота был похож, вот на лицо на его, на Бенедикта, и вот вроде как говорил то, что надо, такой же интонации. И так, чтобы не копировал вот Матроскин, да, да, или какие-то такие известные вот уже, не знаю, образы котов. И вот мы искали, вот у нас был прекрасный Дмитрий, ему огромное спасибо. Он монтажов фотограф, в общем, он у нас его озвучивал, всегда готовился, он получал сценарий заранее. Приходил, Тань, ну, где Бенедикт? Я же должен войти в роль, ты это же озвучил. Он всегда мне заранее говорил, входите, в роль озвучивайте. В общем, ну и у нас были подрубрики разные, э, кроме веселых, интересных и прекрасных. Была у нас, конечно, рубрика очень серьезная. Когда я впервые окунулась вообще в эту тему, эта тема связана с бездонзорными животными. Вот это впервые, когда я с ним соприкоснулась, честно говоря, не знала э, масштаб. Это проблемы. Ну, когда ты вроде как издалека, ну, читаешь какие-то посты, там что-то вроде бы, ой, ну ладно, перевела там 100 рублей, ой, собачка, ой, как мне жалко, ой, там, это одно. Когда ты в нее погружаешься, это, это просто какой-то кошмар. Это уровень а, реально проблемы в нашей стране просто нереально это это все глубочайшее заблуждение считать, что проблема это решается, есть приюты, волонтеры, так все прекрасно, ничего там не прекрасно, в приютах у нас ужасно. Нет, в некоторых приютах, которые частные, когда люди сами болеют за это дело. Наверное, там хорошо. Кота-кафе различные, да, когда действительно люди понимают, что они делают. Когда в этом деле э, работают люди, которые действительно, они реально хотят это животное пристроить, найти ему дом, сделать так, чтобы ему было хорошо. Когда это сделано чисто вот... Э, я далек от этого, но мне вроде как дали деньги, надо вроде как что-то сделать, ну фиг с ним. Вот когда это сделано так, у нас в большинстве случаев так, это, конечно, концлагерь для сберей. А как вы способствовали, работая на телевидении? Угу. всей этой проблеме ее решения. Да, мы стали сотрудничать с волонтерами, со многими подружились, с дружим до сих пор. Мы приезжали к ним и отснимали вот этих животных, которые потом показывали, рассказывали, что вот это животное ищет дом, кошечка или собачка, и у нас разбирали действительно многих. Очень приятно, мы отслеживали всегда судьбы этих животных. Ну, конечно, в масштабе этой проблемы это капля в море, но что могли мы делали. Помимо этого... А мы потом приезжали, снимали уже вот уже дома, да, животное дома. У нас был страшнейший просто случай, я до сих пор его помню, но он с, прекрасной, с прекрасным концом. Ну, он облетел, я не знаю, наверное, всю страну случай собаку назвали Арбат, причем мы первые, кто сняли о нем сюжет, потому что, мы узнали от волонтеров, собака, которая отрезала ноги передние поездом. И ну, люди видели, что животное мучается, кричит, что произошло. Никто не подошел, никто ничего не сделал. Но волонтеры нашли, все, мы об этом узнали. Первый, к сожалению, мы, я помню этот ужасающий момент. Нам присылали видео снятые. Он лежал, когда еще, ну, взяли себе там на передержку. Когда это, конечно, был ужас. Мы собирали деньги на лекарства, но это же постоянно надо это все, это же ужас просто. Забирали на него деньги, и вот это вот все, потом мы сняли сюжет. И потом в итоге это закончилось тем, что про него я снял сюжет Первый канал. во были мы. Мне ужасно приятно, потому что мы, мы этот раскачали локомотив. Мы это сделали. После нас этот сюжет стали публиковать в интернете. Но ну, это же все быстро разлетается. Волонтеры. Мы же, естественно, мы делились. Мы, давали, мы монтировали сюжет, отдавали волонтерам, пожалуйста, используйте, где хотите. Нам как бы не жалко, да, без логотипа, без всего, потому что ну, это важно, это, это, это жизнь животного. И они это везде, естественно, это все как лавина. Про него сняли сюжет, в итоге закончилось тем, что ему сделали коляску. Причем люди приезжали из Новосибирска, из Австралии, присылали коляску для, ну, там же специальная коляска, это не на задней, более привычно на задней лапке, да, делать, а тут как, передние это вообще, ну, это снимали мерки, в общем, от... подключились, я не знаю, очень много народу, сделали ему коляску, ну, когда уже все заж... зажило у него, и он нашел хозяев. Это прекрасно, Но, слава богу, таких много. Были, конечно, ужасные, когда наши подопечные погибали, мы это тоже, к сожалению, понимали, что не успевали. Помимо этого, мы проводили вместе с магазинами, например, там, с разными, да, которые товаров для животных проводили акции, например, у них есть какой-то товар, ну, даже не то чтобы просроченный, но, например, не кондиционный, да, вот корма, не они, они не могут их продать, они понимают, что они не продадут их, и они нам подешевки его отдавали, вернее, не нам, а волонтерам, а мы делали, о них сюжет и это им шла как реклама, взаимозачет, вот, как бы и волонтерам хорошо, корм просто мешки, а мы сделали сюжет, нам, в общем-то тоже прекрасно, сюжет отдавали всем, всем хорошо. Такие акции проводили. Принимали участие в выставках бездомных животных, приезжали, снимали об этом сюжет, звали туда, призывали людей. Вот как могли помогали. Так. То есть у вас была такая, я понимаю, очень интересная работа на телевидении. Она очень. еще была связана с волонтерской деятельностью. Да. И тем не менее, после этой работы в 2013 году вы приходите в администрацию городского округа Люберцы и становитесь пресс-секретарем главы округа. Как это, как это произошло, расскажите, пожалуйста, и не сожалели вы в этот момент о той работе, которую оставили? А, ну, я не сразу стала пенс-секретарем, у нас как бы изначально вообще не было такой должности, да. Я пришла просто сотрудником в пресс службы а, Ну, я не буду лукавить. Конечно, уходила я с трудом своей любимой работы, потому что, конечно, ну, всегда важно, с чего человек начинает свой рабочий путь. И телевидение было первое, куда я ушла. Это была моя первая практика, да, на втором курсе. То есть мы со второго курса проходили практику в различных СМИ. После первого я проходила на радио, кстати. Но мне не пошло. Я поняла, что это не мое. Я честно практиковалась во всех видах СМИ. В газете, в информагентстве, на радио и на телевидении. Я все это на себе попробовала. И вот осталось и на телевидении. И они, слава богу, меня оставили. Вот, я поняла, что да, вот это мо. Я действительно все на себе испытала, и, в общем-то, вот так получилось. Сложилось так, что на тот момент у нас постепенно стали, стала сокращаться редакция, закрываться программы. Ну, это было связано там, со сменой руководства определенным. И, в общем, к сожалению, уходили друг за другом люди, специалисты, очень хорошие. У нас, кстати, был очень сильный коллектив, очень сильный состав. Все мои, вот те мои коллеги, бывшие, да, и ребята, с которыми я работала, мы, конечно, общаемся со многими. Те, кто именно решил пойти, ну, дальше именно, да, продолжить линию именно телевидения, они все работают на федеральных каналах. Но это говорит о нашей школе. Что есть, то есть. У нас действительно школа была потрясающая. НТВ, РЕН-ТВ, Матч-ТВ, Культура, ТВЦ, Россия-24. Вот там работают мои коллеги. Я, конечно, за них очень... Мир телекомпания. Я, конечно, за них очень рада. Но я, опять же, повторюсь, это действительно говорит о том, что нас реально готовили. Ну, я просто попала в такой момент, когда еще журналистов отбирали очень серьезно. То есть не было вот этого понятия «я себе записала, я блогер, я уже могу работать на телевидении». Боже упаси, по такому принципу там не отбирали. И чтобы попасть в кадр тогда еще. ну мы когда учились, нам об этом говорили, там же, знаете, да, была такая, это еще у старых дикторов, но нам об этом говорили, у нас была техника речи в университете, там вплоть до того, что отбирали так, что понятно, что тембр голоса, все это учитывалось, естественно. Это даже речи не было о том, чтобы кто-то попал с говором, с акцентом, с каким-то дефектом речи, э, с какой-то своеобразной внешностью. Были, конечно, случаи, да, но отбиралось очень серьезно. Вплоть до того, что э, измерялась пропорция лица. Лицо должно быть абсолютно правильным. Оно не должно внешность должна быть тоже определенной, она не должна быть слишком привлекательной, чтобы не отвлекать от новостей, да? Но все-таки это, мы, ну, мы сейчас говорим о новостях, да, я не говорю о новости моды, о каких-то финтифлюшках, я говорю о обще... общественной политической передаче, да, а не, не должна быть слишком э, девушка молодой, кричащей, красивой, э, несерьезной, да, с каким-то, естественно, было противопоказано какой-либо пирсинг, да, татуировки, очень было строго. Вот, поэтому вот так нас отбирали. И ведущих, и корреспондентов. У нас не было ни одного корреспондента. Даже тогда, общем то это канал не федерального уровня, да. Да, мы делали для домашнего новости. Ну, все таки ну, домашний, это не первый канал, да. Ну, да, сейчас он, конечно, имеет определенный, Тогда, тогда это был не какой-то суперканал. Да, Простите меня сейчас... Руководитель канала домашний, но тогда все-таки это не первый, не второй, не, не, не культура, да, не. давай Даже тогда у нас корреспонденты проходили строжайший отбор, даже в начитке. Если у тебя неприятный тембр, это все отслушивалось. Это, это все очень неприятный тембр. Даже ты супер корреспондент, за тебя текстоначивали. Вплоть до такого. Поэтому вот действительно школа была у нас обалденная. Я до сих пор безумно благодарна этому опыту, да, он мне, конечно, потом не очень пригодился, но, но принципы работы, когда ты ничего не делаешь на... Так, так. Это, да, это было заложено. А, значит, да, пришла, возвращаясь к вопросу, сначала я пришла как сотрудник пресс-службы, конечно, тяжело было перестраиваться, это другой ритм совсем, это другие люди, Правда, несколько отличается все равно. Это немножко другой мир. Все, кто когда-то работал на телевидении, все это скажут, что это телевизионщики, это особый сорт людей. Это особый мир, своя семья. Это как актеры, наверное, это тоже вот там все свое. Это такие вот прям сферы. Там тоже все такое очень определенное, специфическое. И, конечно, трудно было перестроиться. Здесь определенные правила в администрации. Вплоть до дресскоды, конечно, на таком такого никогда не было. И все другие требования, друг, другая манера общения, вообще все другое. Да, было сложно. Да, я всегда жалела о том, что я ушла с телевидения. Наверное, не было ни дня, чтобы я не вспомнила с теплотой о своей работе. Что есть, то есть. Но понятно, что жизнь, она разная, и, как бы, наверное, определенный этот этап должен был случиться. И определенные вещи, конечно, он мне подарил и э, продолжает давать. Эм, что касается должности, это <смех> сложный этап, потому что это, конечно, большая ответственность. Вот э, если говорить одним словом, это огромная ответственность. Понятно, что если ты снимешь какой-нибудь сюжет про животное назовешь там кошечку другой породы, ничего не случится. Ну, позвонят тебе заводчики, ну, скажут, ну, как же так, ну, что, ну, ладно, ну, то тебе ничего не сделает. Ну, назвал ты вместо муси-пуси, там, или не норвежская лесная, ну, как-нибудь, там, ну, сибирская я вызвал". Да, это ужасно. Я, конечно, такого пыталась, старалась не делать, у нас, благо, такого не было, но это не какой-то прям жуткий ужас, да. А тут, конечно, когда ты работаешь непосредственно с первым лицом, округа, здесь у тебя права на ошибок нет. Ну, конечно, вы его правая рука. И то, что вы скажете, это уже будет расценено совсем иначе. Ну, я не могу, конечно, сказать, что я его правая рука, потому что у него есть заместитель. Ну, это понятно. Конечно... И тем не менее, да, вы пресс-секретарь. Вы... Это, это очень важно. То есть, то, что вы говорите, это и будут слушать. Ну, конечно, он прислушивается и глава. Я, конечно, готовлю определенные да, справочные материалы, определенные вещи для него, если я там напишу что-то не так, а глава это скажет. И, и как я потом буду? Что я потом буду ощущать? Как я могла так ошибиться? Это же это, это ошибется глава. Глава это первое лицо. У меня нет этого права. И, конечно, это все проверяется. И ты постоянно в таком режиме. Нон-стопа, да? Нон-стопа а, и постоянный стресс. стресс, да, потому Может, что, да. Меня очень интересует как раз к этому вопросу. Что вообще входит в ваши должностные обязанности? Расскажите, пожалуйста, как пресс-секретаря. Угу. Что это такое быть пресс-секретарем пресс главы городского округа? Угу. Ну, в первую очередь, это формирование его медиаплана, да, связанного с, с, с участием главы в каких-то мероприятиях. У нас есть определенная информационная повестка, которая формируется в области, естественно, в соответствии с нашими какими-то особенностями. В соответствии с этим мы составляем медиаплан для главы. Это информационное сопровождение его, да, в, в любых направлениях это касается и подготовки, справочных материалов для его любых выступлений, докладов, эфиров, да, каких-то выездов. Это все, конечно, тоже готовится. Это, конечно же, сопровождение его на подобных материалах. Это написание материалов о его выезде, соответственно, для средств массовой информации. Это сопровождение его на каких-то крупных мероприятиях областного масштаба, да, там, федерального, какого-то уровня. когда готов, я, наверное, об этом говорила, каких-то определенных поздравлений, да, поздравительных адресов, сопровождение его на каких-то важных, вот, праздничных мероприятиях такого формата. Вот, наверное, вкратце. Ну, конечно, что-то еще всегда добавляется, потому что, ну, не только глава, скажем так, закреплен да, за мной, Все равно я сотрудник пресс-службы, я остаюсь им, и, конечно, в мои обязанности входит все, что входит в обязанности сотрудника пресс-службы. Если кто-то заболевает, я встаю на его место, да, и здесь, конечно, здесь все равно нет, мы как бы вот друг друга заменяем, если заболевает мой руководитель, значит, я должна его заменить. Если заболевает кто-то из моих коллег, значит, я должна на их место встать. Поэтому здесь, в общем-то, много всего остального тоже остается. Интересно. Интересно. Тогда ближе к жизни. Вот прям, чтобы поконкретнее и по понятнее, можно припомнить какой-нибудь эпизод, случай, какой-то выезд с головой, который вам запомнился по каким-то причинам. Больше всего. Ой. Um. Не знаю, ну, наверное, это как у многих, наверное, журналистов, один из, наверное, первых выездов, да, когда ты понимаешь, что ты этот вот, вот здесь и сейчас вот этот твой такой, тебя кинули да, в реку, ты должен выплыть, выплыть. И, наверное, вот это запоминается, потому что это тройная ответственность. Ты Боже мой, тебе, тебе хочется следить за всем, уследить. Боже мой, а здесь все ли на месте? Камера где? Ой, радио, телевидение. А вдруг я что-то забыла. Справки-то 10 раз проверила. Все ли ты отправила? Все ли на месте? А Может быть, и фотограф. Нет, я опоздала. Боже мой, это, конечно, помнит. И когда он приезжает, едет, едет. Все, все, едет. Что он сейчас скажет? А, а, а, это же, господи, он же привык другого человека видеть на этом месте. А я сейчас, может быть, а, может быть, он привык, что я не здесь стою. А где же надо стоять? А может, надо вообще не стоять? А, я не знаю. А вот у него там надо поправить пиджак, а вдруг -а -а, им вообще нельзя, чтобы не трогать, господи, я не знаю, что же мне делать, все, надо же интервью писать, а что же делать, надо к нему подойти, или сначала к СМИ подойти, господи, а как же это было до этого, в общем, это куча какой-то рой мыслей в голове, ты при этом пытаешься делать хорошую мину, вроде как, зачем показывать, что ты в шоке, ты, конечно, все такое, да, ну, подороче, да, сейчас мы пропишемся, сама думаешь, боже, я горю, что делать, спрашиваешь, ну, где мы будем писать, Как мы выберем, как мы выберем фон, я знаю, какого мы выберем фон. У меня до этого в голове куча других мыслей. Господи, я не знаю. А вот этот, говорю я. Главное, уверенно. А вот здесь. Да, вот. И он стоит. Думаю, господи, у него торчит что-то. Поправить стою. А, Владимир а у вас а можно я поправлю? Да, конечно. Господи, слава богу. Значит, наверное, так и надо потом дальше делать. Стоишь, ага, вроде бы, вроде бы, вроде бы все нормально. Все нормально, камера настраивается. Журналисты все так, все вроде все. Газеты тут. Ага, можно начинать и кто он задает вопрос. Тань, а ты не помнишь, сколько там у нас там чего-то? А, это я еще должна и справку всю помнить, сколько у нас строителей или чего-то еще я... <гас> да, помню! Я, собственно, твою бумажку, где... где я это писала, боже мой! Или, господи, кто-то, может быть, зам, кто мне подскажет? А, да, да, конечно, я, я помню, и, конечно, я успеваю что-то достать, что-то посмотреть, что-то сказать. Ну, это, это был ужас. Это каждый раз... Ну, это каждый раз так. Я хочу сказать, что я каждый раз, несмотря на то, что это там сотый или тысячный раз, я все равно всегда в каком-то... Так, сейчас что-то может произойти. Ага, сейчас что-нибудь отвалится у кого-нибудь, что-нибудь, я не знаю, у него что-нибудь... Ты не знаю, что-то произойдет. Он что-нибудь спросит, что я не знаю. И, и это будет при всех. И как же так? А что же ему отвечу? А спросить не у кого. Так, или ему сейчас он не понравится, он начнет ругаться. А значит, он будет плохо выглядеть в кадре. Он будет злой. Так тоже нельзя, потому что ты его имидж. Надо, чтобы он был добрый. О, это каждый раз так. Но интересно, я помню, выезд. Э, ну, не то, чтобы он выезд. У меня просто потрясло, как у нас, у нас действительно э, жители очень любят главу. И, честно говоря. Да, это правда. Да. да, да. Дети, детей всегда пытаются сфотографировать с головой. Да, это правда. Да, я, честно говоря, не ожидала, вот, что это в таком масштабе, и что его настолько все знают и воспринимают, как просто вот реально звезду. Ну потому что, конечно, когда ты видишь каждый день, ну как ты немножко по-другому уже к этому относишься, да, кажется, что ну, собственно, да. И когда есть какие-то массовые мероприятия, когда вот, ну, сейчас, к сожалению, да, из-за ситуации редко они проходят, но вот когда что-то такое масштабное, ты просто понимаешь, что они все на него бьют, как будто это реально суперстар. Они берут у него автографы, они с ним фотографируются, и это поток просто непрекращающийся. Ты уже не понимаешь, думаешь, господи, ну, он уже устал, надо его уже вытаскивать, ну, потому что человек же тоже, он работает, у него тайминг, у него другие дела, я же понимаю, что у него сейчас там цигель цигель, у него следующее и надо как-то его забирать, но смотришь на него, нет, он вроде как готов еще пообщаться, значит, окей, ты его оставляешь в покое, но если ты видишь, что он уже и устал, и уже тяжело, и уже надо отдохнуть, и уже, конечно, приходится его оттаскивать. Вот это для меня было, думаю, ничего себе, я не знала, что это так, действительно его очень любят дети, подростки, они бежали к нему за автографом. Я думаю, боже мой, действительно, да, правда, так. Подбегают, просят сфотографировать. Задают. Не всегда, да, часто задают какие-то вопросы там, по проблемам, да, конечно, такое бывает, естественно, да. Но я удивилась, что вот не только с этим подходят люди, тебя а действительно сфотографироваться, выразить что-то ему сказать, и они все его знают и прям Владимир Петрович, а вот спасибо, а сфотографироваться, а все, а селфи, а можно, а то прямо вот это, конечно, здорово. Прям очень приятно, что у него такая узнаваемость. Действительно, это, это, это классно. Его действительно так любят. Ну, есть за что? Так интересно рассказываете. И у меня вот возникает такой вопрос. Ведь в вашей работе все равно есть какая-то рутина, что-то скучное. Вы так все рассказываете, как будто все очень интересно, но ведь есть, наверное, что-то интересное. И есть действительно что-то скучное uh -huh. в работе. Что? Скучное это составление справочных материалов, потому что они не всегда интересны. Ну, потому что мы иногда считаем роторные установки. Километры дорог и асфальтов. Если вдруг какие-то цифры с чем-то не, не бьются, надо сидеть и это считать на калькуляторе. Я, конечно, это не очень... Вот это, вот это да, это не очень, конечно, интересно. Или, или какая-то тема... Ну, Понятно, что журналист должен, в принципе, э, на любую тему, как-то примерно в любой теме разбираться. Но все равно есть моменты, я не могу знать, как правильно класть асфальт. Понятное дело, там сколько миллиметров должно быть, там что-то насыпили, или что. Понятно, что технологию я не знаю. И, конечно бедной дороге им досталось. но ну, не только, но есть какие-то вещи, которые я не знают, там, что-то... Вот это да, вот это вот сидишь, считаешь... А что самое интересное в этом случае? Интересно, когда у нас проходят такие массовые... Спортивные или культурные мероприятия, или когда приезжает к нам кто-то очень интересный, какой-нибудь олимпийский чемпион, или я не знаю, кто-то представить, ну, какой-то очень известный человек. Или вот просто вот действительно я очень люблю, когда у нас праздники проходят девятый, мы общему любим праздник. Или здорово у нас проходит масленица, день города. Просто и голова всегда в таком настроении. Ну, очень сложно быть в плохом настроении, когда вот действительно люди открыты. Я не говорю про последние понятно, что из-за ограничений они более такие в таком ограниченном формате проходят. А обычно это же действительно гуляние на многих площадках. Люди действительно радуются, они идут с цветами. Это всегда очень, я очень люблю 9 мая, потому что у нас всегда много разных и открытие памятника. И мы поздравляем ветеранов. И вот я обожаю бессмертный пол. Это просто... Это невозможно. Люди идут, плачут. Это действительно такая река. Просто река течет. Это так приятно, что все... Я помню, как у нас прошел в любвицах. И реально с каждым годом все больше и больше. Идут и идут. Это, это невероятно. ощущение, Особенно, Когда ты идешь вместе с ними там, в этом потоке, и глава идет со своими родственниками. Это просто невероятно. Я обожаю вот именно такие мероприятия. Особенно, когда уже потом, по кончанию, когда мы делаем, работы над роликами, да, над, над сюжетами, когда ты видишь и картинку, и, и вот это все, ты пытаешься как-то это, и цитаты нужны, и стихи подобрать, и песню, какую-то музыку, просто ты действительно с душой в это вкладываешься, это вот очень интересно, когда реально какие-то очень такие важные, знаковые события для города, или, например, какое-то открытие, не знаю, чего-то очень долго ждут, жители квартиры получают, да, понимаю, что долгострой, да, ну, сложная тема, да, например, там, дольщики, это, конечно, я понимаю, это ужасающая, действительно, сложная ситуация, когда они получают эти квартиры, вот их эмоции, когда они видят вот эти ключи, господи, ну, это, конечно, про это писать и освещать всегда здорово, заприятно. Вот, и, ну, такие, наверное, вещи. Очень это очень положительные, будет... эмоционально да. заряженные да. <святые> события, безусловно, это все очень интересно, угу. но вот эти все праздники, да, и, вообще, но большое количество мероприятий ⁇ это же все время, а у вас вообще-то нормированный рабочий день? Он Во сколько у вас начинается и во сколько заканчивается? Нет, день у меня не нормированный, поэтому да, здесь бывает, что вот прям заканчиваю как все 6 часов, а бывает, что вот и в 11, и в 12 по-разному. Ну, слава богу, это бывает нечасто. И начинается он раньше дети, конечно. Это зависит от выезда в клавы. Да? Если он едет к восьми куда-то, значит, и мы к восьми едем. Если у него в 12 ночи мероприятие, значит, у нас он в 12 ночи. Поэтому, конечно, не нормировано. Естественно, и выходные тоже что-то бывает. И в праздники. Поэтому, конечно, нет, не нормировано. Ну, видно, у вас очень стрессовая работа. Да. Скажите, пожалуйста, а есть что-то, что избавляет вас от стресса? Да. Вы знаете, какие-то пути решения. Да, потому что работающий стресс, твоя а человек очень эмоциональный, я неспокойная. Наверное, чисто с точки зрения психофизики, наверное, я не очень подхожу для этой работы. Вот, потому что, наверное, здесь нужно быть более устойчивым человеком, так не, не реагировать, да, вот огненно, скажем так. Но с годами я учусь справляться с эмоциями, потому что ты глава эмоциональный человек. И, конечно, да. да. И нельзя быть рядом с ним таким же. Ну, нельзя. Вот, и, конечно, да, я это понимаю, <laughs> знаю. И ну, вообще эмоции, они везде, они при любой, они в любой работе мешают. В любой. Вот чрезмерные. да, в любой. Поэтому, ну, ну, вообще не с животными, конечно, потому что, ну, во-первых, у меня есть код, во-вторых, я все-таки время от времени волонтерю, скажем так, я, конечно, общаюсь. Правда, к сожалению, после у меня были собаки долгое время, и после того как у меня умер вот последний у нас пес, я... мне очень тяжело стало общаться с собаками. Мне очень жалко, мне прям дико я скучаю. Ну, вот у меня кот после собаки, поэтому как бы я вот с собаками, правда, честно, сейчас меньше стала ездить и ему делать. Но контактные зоопарки, другие животные, коты это вот-вот. Очень я там очень люблю и зоопарки, и в приюты, конечно, езжу, да, общаюсь, плюс мой кот, плюс я занимаюсь йогой, и мне это очень успокаивает, очень, не то, что успокаивает, но он приводит просто в равновесие, скажем так, я не теряю там какую-то, да, я, я не становлюсь дико спокойной и прям такой, но это немножко как бы так вот уравновешивает, такой вот ствол, да, меня чуть-чуть вот так вот... В определенной рамке в конец в хорошем смысле. Uh -huh. вот. То есть резюмируем. Успокаиваете и уравновешиваете вы себя, гармонизируете через общение с собой, это йога, и общением с животными. Да, ну, конечно, друзья uh -huh. у меня прекрасные. А. Это, конечно, да, я очень рада, когда у меня есть возможность с ними встретиться. Все, конечно, в разных концах Москвы живут, мне всегда удается, но когда вот мы встречаемся, это, конечно, это бесценно. Вот роскошь человеческого общения – это реально бесценно. И вот с друзьями мне повезло безумно. Я очень за это благодарна судьбе, у меня прекрасные друзья. Вот я им всем передаю привет, я им всегда признаюсь в этом, они знают, что ко мне всегда могут обратиться, они у меня самые лучшие. Вот это правда. Вы производите впечатление очень эмоционального и одновременно очень легкого человека. Но на самом деле, я думаю, у вас, наверное, как и всех, что-то же выводит из равновесия. Что выводит и каких людей? Я так понимаю, что животные у вас не способны вывести из равновесия. Наверное, это речь идет о людях. Да. Какие люди у вас выводят из равновесия и чего вы не любите в людях? Да, животные меня никогда не могут вывести из равновесия, даже очень непослушные, очень. Я даже диких животных не боюсь правда то есть люди, да, к сожалению да, есть такой момент с этим, конечно, нужно бороться позитив, там, любовь и так далее не всегда я это могу делать, есть вещи с которыми я мириться не могу и да, могу общаться по работе или по каким-то моментам но дружить никогда не буду и говорить приятные какие-то слова тоже не буду если что-то мне неприятен Неприятно мне прежде всего, ну, конечно, ну лицемерие, э, э, как сказать, нежелание хоть как-то поработать с собой, лень, э, отсутствие какой-то э, как, так-то, культуры, э, отсутствие какого-то желания э, что-то сделать, причем хорошее, не в смысле заработать бабок, отжать а угу. каким-то странным путем или сделать себе глазки с губками. Я не об этом. Я имею в виду сделать что-то, пускай маленькое, пускай для там для своей семьи, для своего ребенка, не знаю, для своего двора, но что-то сделать положительное, именно сделать самое. Не ходите, не критиковать все. Фу да ну ты сделай хоть что-то. Вот это вот нежелание развиваться, вот это болото, отсутствие желания самообразовываться, что-то с собой делать в хорошем ключе. Я очень люблю, когда у каждого есть проблемы, ну, хорошо, не у каждого, я имею в виду, у большинства из нас много проблем, каких-то там психологических, идущих с детства, или каких-то комплексов, окей, но, да, я вот, вот у меня была в детстве такая травма, я такая вся, ну, я на дне работаю, ну, как работаю, ну, читаю там книжки, вот я такая, вот я такая, ну, что вот ну, теперь, ну, вот любите меня такой, да, вот я такой, в смысле, я такой, а взрослому человеку разум дан для чего? Ну знаешь, ты, что у тебя проблема вот с этим? Ну работай над ней. Вот это меня очень раздражает, когда эгоизм. Я ненавижу эгоистов. Я ненавижу необязательных людей, бедных, духов, скажем так, и без инициативы. Недобрых, не нелюбящих животных, не светлых и не живых. Не светлых и не живых. То есть, когда у человека нет какой-то цели, какой-то, когда у него не горят глаза ни на что, кроме денег. Не горят ни глаза, даже на собственного, не знаю, ребенка, Ни на что не горят, он просто, э, ему ничего не надо. Он, он ничего не хочет, его ничего не интересует. Он, я не знаю, он как-то не свободен ни в своих мыслях, ни, ни, ни в эмоциях, ни в чем. Вот это все, о чем я сейчас говорила, меня выводит из себя. Ну, я даже не знаю, как тут резюмировать. Наверное, это эгоизм и. Нежелание развиваться. Нежелание развиваться, да. И еще отрицательный настрой вообще по жизни. Да. Угу. Хорошо, тогда что привлекает? Какие качества? Uh, Привлекают человеческие. Да, привлекает uh -huh. искренность. искренность, привлекает. Uh, Свобода, когда человек свободен, когда он знает, чего он хочет, и когда он к этому идет. Не в смысле по трупам и по головам, uh -huh. поступательно и делая над собой какие-то усилия. Вот человек музыкант, ему нравится музыка. Да, можно пойти, я не знаю, там, простым путем, да, а можно идти за своей мечтой, развиваться. Да, это трудно, да, это, но он свободен в своем выборе. Люди, я не люблю людей с двойным дном. Вот, uh, uh, uh, uh, uh, uh -huh. искренние люди. Пусть uh, я ему не нравлюсь, и он мне это скажет. Чем это будет? Танечка, танечка. А потом, вот я не знаю, что, ладно, там говорится. Да. Ну, не улыбайся-то мне, я тоже этого не делаю. Да, я могу улыбнуться, чистой свежесть, но я не буду показывать свое к тебе хорошее отношение, если у меня его нет. Ну, не надо со мной так себя вести. Я человек искренний, не надо, я ненавижу вот это лицемерие. И потом и это очень странно, когда люди считают, что это не читается. Это считывается просто на раз-два. И это реально очень смешно, когда люди, ну, как правило, это делают убогие духовно люди. И они действительно считают, что, ну, они, наверное, очень умные, они все знают, они вот сейчас прям обманули всех. Это смешно. И э, они этого не замечают. Конечно, это считывается. И это тройне ужасно, когда человек тебя обманывает и в полную уверенность, что вообще все удалось, и он классный, и Ненавижу это. Вот, э, лучше вообще со мной не общайтесь. Это будет приятнее. Если я вам неинтересна, и не, не приятен, чем вот это вот. Поэтому открытых искренних, да, и, конечно, людей, богатых внутренне, которые читают книги, которые слушают хорошую музыку, которые ходят в театр, которые развивают себя не только э, в работе, но и духовно. Которые э, имеют какое-то хотя бы ответственность за свое поведение. Я не люблю слово там осознанно живу, да? сейчас это очень модно, там в да, психологии да. очень, да. И я не знаю, что это такое, честно скажу, ну, я, наверное, какое-то определение. Я не психолог все-таки, но я мне только понимает, что за каждый свой поступок а, он должен нести ответственность и моральную, и духовную, и, и вообще всякую, да. Прежде чем что-то сделать, ты понимаешь, что это я вот это кинул сейчас в мир, вот. Прежде чем это сделать, вот послать это да, в мир, какой-то посыл сделать, либо негативный, либо позитивный, наверное, человек должен осознавать, что он делает. Емко, емко. мы сейчас дойдем до философских вопросов. Я сейчас хочу чуть-чуть вернуться к жизни. Вы действительно очень интересный человек, и у вас самые разные увлечения. Вот, сейчас мне сначала, просто для того, чтобы делать какие-то философские выводы, да, хотелось бы, чтобы вас, радиослушатель, ну, как-то, узнал чуть-чуть. Угу. Вот. Давайте сначала поговорим о музыке в вашей угу. жизни. 14 угу. лет назад угу. музыкант Дмитрий Мирушниченко привел вас в рок-группу Дом Ветров. Да. Вы выпускница МГУ, да. хорошая девочка, которая да. закончила журфа. Да, хорошего. Вот. Очень. Раз и пошла играть в рок-группу, да, хорошая девочка. Причем играла там немало, немного, 11 лет, да. Расскажите, пожалуйста, как вот это произошло? Просто, ну как? Угу. А, с Дмитрием мы познакомились благодаря моей работе. Это работа на телевидении. Снимала передачу про фестиваль исторической реконструкции. Дмитрий, помимо того, что он а, музыкант, он очень интересный человек, тоже он занимается историей. А, не только а, в тот момент. А, он там был участник, он занимался реконструкцией Скандинавии 9-11 века. А помимо 17. этого, да, помимо этого он вообще специалист и, как правильно сказать, даже, наверное, эксперт в теме Великой Отечественной войны. Все, что касается войны, техники, наград, ну вообще вот этой темы, он прям действительно очень увлечен, занимался ей и очень много всего может рассказать. Вот, но на тот момент была Скандинавия, викинги, был фестиваль, мы что-то там снимали, и был такой, там были помимо ярмарки-мастеров, там были показательные бои. Вот, и в одном из этих боев вот, там боролись два, как бы, викинга, да, один из них был Дмитрий, я, не, я случайно как-то его, я брала у него интервью, у него еще одного викинга, э, мы потом тоже как-то продолжили общение, и я случайно просто его выбрала в качестве героя. Говорю, ну, можно интервью, да, можно. Записали, все. Он сам как-то потом говорит, ой, а можно телефон, там, кассету. Тогда еще. мы снимали на битакамы и переписывали на ВХС, вот это на кассеты обычные, которые в видео вставляют. Тогда не было никаких там, ой, компьютер. Мы снимали на огромной камере, которая весит там камера одна весила 20 килограммов. Была кассета, и потом, когда мы делали сюжет, это перегонялось на вхс -пу. Я говорю, я застала просто какой-то... Я, я век. Да, я ему говорю, да, конечно, говорю, ну перепишу на ВХС, да-да-да. Все. Ну, мы объединялись телефонами. Я на тот момент играла в другой группе. Э металл. Попало очень смешно. И действительно, это было реально очень классно, потому что я... Ну, как я закончила? Две школы музыкальные. И кл классика. Какой там рок? Я его, конечно, всегда слушала. Я всегда слушала рок. Это все... ну как всегда. Я имею в виду... понятно в детстве я не слушала рок, да, но ну, там лет 14, да, что ну, слушать только хотела играть. Я была как далека от этого всего, а потом ну, все-таки исполняла. Я была исполнителем, да? ну как бы я исполняла классическую музыку фортепиано. Потом на вокале. Я потом окончила школу по вокалу, но тоже классику. Я никогда вообще я, да, во-первых, писать аранжировки плюс определенного стиля там вот это вот это все плюс все-таки фортепиано очень отличается от синтезатора это сейчас опять же делают такие цифровые пианино и синтезаторы у которых с молоточковой системой у которых клавиши не отличаются и вообще звук и клавиши сама вот структура не отличаются от пианино тогда такого не было когда мы играли на на пластмассовом каком-то кошмаре, это хорошо еще, если ты его купил, Вот какой-то ужас был, и перейти вот с этого всего, перестроить мозг на вот это, техника совершенно другая, плюс там у тебя полнооктавный рояль, здесь у тебя 5 октав, Это что с этим делать вообще, звук другой звукоизвлечение другое, надо привыкать, плюс еще писать какие-то аранжировки. Это вообще было какое-то безумием. Пришлось вспоминать сальфеджио, гармонию, что, как там. Это был какой-то кошмар. Я сначала, опять же, думала, не, я не пойду. Друзья меня тоже позвали, что-то случайно. Вот в Дзержинке. первая моя группа была в городском округе Зержинске, тогда это просто был город. Мы там репетировали, сейчас снесли даже то ДК, где мы репетировали, но, в общем, я говорю, это очень было давно. Вот, и меня друзья позвали, а они с ними просто дружили. Мои друзья говорят, вот, они ищут клавишницу. Я говорю, не, какая клавишница, я, я, я пианистка, да вы чё, говорю, я... Потом я говорю, год я вообще не садилась за пианино, потому что, ну, год вообще, вы чё, я говорю, нет, вот, попробуй, там, ничего сложного. Я долго как-то отказывалась, но в итоге, да, окей. Но это был такой дикий металл, прям дикий. Для меня это был ужас, потому что я вообще выглядела не так. Я выглядела очень э, стандартно. Ну, потому что, ну, во-первых, я работала на телевидении, я не могла... Нет, тогда я ещё училась. Да, но ну я застала чуть-чуть уже, ага, я сюда, я уже работала на телевидении и застала еще немножечко вот эту группу э свою металлическую. Я не могла там делать татухи, да, какие-то дреды, выбривать себе ничего. Ну, я не могла жутко выглядеть, ну, соответственно, сюда группе. Вот, По понятно, что, опять же, это сейчас э и, и одежда, и обувь, и все, что хочешь, ты можешь с собой сделать тогда. Там, если ты купил кожаные штаны, это считалось верхом счастья. Вот это был просто супер э, вообще лук для рокера. Косуха там, вот это же кожаные штаны, какие-то там что-то, что но этого не было в таком количестве, как сейчас. Это тоже надо куда-то ехать, что-то подбирать. Ну, э... В общем, и вот это все. я столкнулась, больше. скоро концерт, мне что-то надеть, я и так выгляжу, как девочка-припевочка рядом, у меня огромные парни были, я и так невысокого роста, я, ну, я понимаю, что радиослушатели меня не видят, но я невысокая, у меня были огромные парни, там косая в плечах, все с длинными волосами, а у меня короткие. Представляете, как это выглядело. Я просто девочка из детского сада, как будто только что сбежала, с коротенькой стрижечкой, маленькая. Меня с этим роялем вообще не видно, за этими клавишами. И вот эти огромные пацаны стоят, крутят, значит, своим хайером. Как это говорилось, да, вот это вот, играют жуткий металл, трясут волосами, они все у меня были с длинными волосами, и я вот стою, ла-ла-ла, как на детском утреннике, что-то играют. это просто какой-то был ужас. Ну, первый концерт, а, я еще на первый концерт свой потянула руку, я тогда тренировалась, ходила, потянула руку, я еще и без одной руки играла, это вообще было классно, в общем, колокольчики у меня просто вот были, но все прошло нормально, ну, в общем, я на тот момент вот играла в такой группе, и вот тут Дмитрию я приехала, отнесла кассету, и мы так время от времени перезванивает, что-то там это. И тут он мне звонил, говорит, слушай, а вот у нас там что-то, вот я написал песни новые. А Дмитрий сам все писал для своей группы и пишет, и я говорит это, нам нужен клавишник. Я у меня один, говорю, у меня в своей группе дел не хочу, не. Потом говорю мне, а, ну, мне очень нравилось его честно говоря, стиль на тот момент. Но тоже как-то была в металле, это какой-то такой рачок, думаю, мне что-то как-то что, -то как -то, что -то там буду играть, нет. Но я к сыну уже привыкла, там все понятно, там такой металл, это что-то, не знаю. Не говорите, у меня работы много, дел много с музыкой, со своей не хочу. Ну ладно, ладно. потом проходит еще год, и там не знаю, полгода, у нас, значит, группа распалась, но она сама там без особых, просто так сложилась. Я, значит, вроде как без группы, и он мне позвонит. Давай". А вот мы по-прежнему можем клавиши. Ну, теперь уже отговорится, что у меня много дел в группе, я не могу. Я говорю, я не знаю. Как-то вот это... Я говорю, я как-то вот далека от твоего стиля. Что я там буду тебе писать? Я не знаю. Как-то вот... М -м -м -м. А не, что писать? Я сам все буду писать. Не переживай. Ты только исполняй. Вот у меня две песни есть. Давай, они чисто пианины. Только сыграть. А то у нас концерт тут грядет. Там хоть на выезд, опен Что-то где-то очень далеко. Калужская область. Ой, там классный фест. Ну, ты что, везде возьмешь? Я, я не поеду сразу, какой-то фест ты чего говорю? Не, не, не, две песни выучи, все, поедем. Ну, ну как-то, ну ладно, ну ладно, прислай. Ну, вот и все. На один фест съездили, так вот и ездила потом 11 лет. 11 лет, да? Да, так ну, и все. Давайте я сейчас предлагаю послушать радиослушателям давайте. одну из песен, которая мне просто очень понравилась, когда я готовилась к передаче. Песня группы Дом ветров называется Кошка и дракон. И на теплом бетоне Она проводила грязь его огнем Они смотрели вниз, а они ходили по крышам когда этой ночью я дождь слышал Их тени ловили иногда узлый свет монарей Прекрасные пары я не видел нигде я не своем языке, Я так уж в мире не подспорила с ней. Он не меня. Око В этом мире, в этом я призове, В этом мире, в этом мире, в этом мире, в этом мире, Смелые люди, стерпимые, не слышал они, не забудут. Помнишь годы, не забудешь, что подарил мне Верное когда-нибудь Я тоже слышу мурашки за моим окном. И буду сидеть на крыше и ветер неом. А Ой, может я поясню. Во-первых, это тоже одна из моих любимых песен. Это песня с первого альбома, записанного группы «Дом -метро». И есть концертный вариант этой песни. Вот это студийный вариант с таким студийным саундом, когда здесь не слышен чистый рояль. Ну, так это сделано специально. да, Там, там как бы примочки определенные. А есть концертный вариант этой песни, где как бы другое, другая вариация да, этой песни, другая анжировка, где играется чисто на рояле. вот, Но у нас нет ее в записи, она есть только там, не очень хорошая, ну, только видео, да. Вот, поэтому есть разные разные варианты вот да слушайте дом Петров на просторах интернета я просто нашла что это одна из ваших любимых композиций да, поэтому да, решила правда. что это правда мы ее можем послушать угу. в эфире очень здорово что же вам давало? я хочу понять что вам давала игра в группе хорошей девочки которая работает на телевидении как это сочеталось в вас а это все <смех>, одно к одному. Ну, во-первых, с музыкой, музыкой я занимаюсь шести лет, и это уже действительно такая часть жизни, от которой сложно куда-то уже уйти. Это, то есть она как воздух. Ее нет, и дышать сложно. В, как, в том или ином виде она всегда присутствует в моей жизни. Если не профессионально, то она есть там на каком-то другом уровне. Да? Я, например, сейчас не играю в группе, но я ставила занятия для себя музыкой. Да? Обязательно, я без этого не могу. Неважно, буду ли я где-то это использовать, да, это совершенно не важно, но я должна этим заниматься. Просто без этого, как их теандер, я не могу, как рыба без воды, я не могу. Вот, поэтому, конечно, когда ты столько лет с ней живешь ты в этом во всем, и ты где-то услышала, что ты мне даже, я не знаю, музыка способна просто в момент как испортить настроение, так его э, просто перевернуть. То есть мне достаточно услышать какую-то классную музыку, все, я, я забуду, где я нахожусь, я, я уйду вся туда, потому что это, ну потому что когда ты живешь э, такой определенный, музыканты тоже немножечко сдвинутые, да, люди тоже особые, как я говорила, актеры, журналисты, э, те, э, телевизионщики. Это тоже очень своеобразный мир, и, и конечно, наверное, мы живем несколько. Мы можем идти и услышать музыку, там, где ее нет, да. Или уйти, вот услышать какую-то знакомую песню, все. Мне не важно, что я сейчас. Ну, по... нет, я, конечно, никогда не опаздывала. Но я имею в виду, что я имею я вот так сделать не могу, но я ее услышала, все, и не важно, что у меня до этого что-то случилось, какой-то был стресс, она меня просто оживляет. Вот, поэтому, конечно, она должна была каким-то образом войти в мою жизнь. Она вошла вот так. Плюс, опять же, я очень всегда ценю в людях, я недаром говорила о друзьях, я очень всегда ценю в людях, когда они, во-первых, увлечены своим делом, да, не просто это делают на... просто на... От, отмахни рукой. Когда они увлечены, и когда вот это определенный такой конгломерат, когда это действительно такое содружество, когда все живут единой целью. Неважно, это есть, платят за это, не платят, неважно, имеет это какой-то отклик или нет, когда мы все вот таким единым фронтом выступаем за что-то одно. И ну, у нас разные были периоды в группе, потому что ну, и состав менялся, да, понятно. Это, это, естественно, для любого творческого коллектива. Текучка кадров, у всех свои да, дела, жизнь. все таки это не было нашим основным и заработком, и работой. Понятно, что... Да это и в любых коллективах случается, и в профессиональных, и как бы в разных, да? Конечно. Поэтому, да, понятно, что текучка, понятно, что какие-то и разногласия творческие, проблемы, кто-то уходил, кто-то приходил, кто-то возвращался, значит, люди, которые уходили, то возвращались. По-разному. Вот. И тем не менее, все равно всегда был какой-то объединяющий момент, когда мы действительно жили вот этим. Нам хотелось сделать классную музыку, нам было хорошо вместе Всем, да. Нам было классно ездить вместе на гастроли. У нас были какие-то приколы, шутки, свои истории. Мы куда-то выезжали вместе. Да, мы редко собирались вне группы, да, редко как бы так вот тусили, грубо говоря. Вот с первой группы у меня это было больше. Мы как бы там, там тоже был такой коллектив. Вот у меня действительно, я говорю, мне очень с этим всегда везло. Классные э, друзья. Там мы больше встречались, может быть, в такой... Ну, тогда мы и моложе были, как бы, и я тогда еще захватила универ, у меня не было такой занятости, и ребята некоторые тоже, как бы, ну, а уже Дом Ветров, конечно, мы уже все были взрослее, понятно, что у кого-то семьи уже, да, прям вообще уже, да, кто-то, ну, понятно, что работа, и, конечно, может быть, из-за этого, но мы не собирались целиком, да, коллективом, но с какими-то частями мы дружили, собирались, куда-то ездили вместе, и это осталось до сих пор. Я хочу сказать, что несмотря на то, что я ушла, я до сих пор общаюсь с ребятами, не со всеми, так бывает, да, не со всеми, ты как бы на одной волне, тем не менее, мы общаемся, и общаемся с теми, кто раньше там играл, и с друзьями, друзей, то есть связи эти остались, потому что ну, если оно есть, оно есть, если вы как бы единомышленники, оно не планируется, вот, поэтому вот этот мощный, мощнейший, мощнейший заряд, такой вот положительный, действительно такой классной энергии, творческой, вот это все мне давало. А, работа, работа основная, и музыка как сочетались? Они не мешали друг другу? Нет, не мешали. У меня всегда все с пониманием относились, когда были гастроли, выезды, концерты. У меня даже был, помню, один момент меня даже глава отпускал, были выборы, я должна была здесь сидеть свой день, я спросила, говорю, у, меня, у меня сегодня презентация диска, но этот концерт за полгода был а, уже забронирован, и клуб, и все, и это, ну, это презентация диска, это нельзя пропустить, там автограф-сессия, там куча людей, там съемка, ну, вот, и меня отпустили, я уехала, отыграла, Тут же вернулась на работу и ну, все всегда с пониманием относились, меня всегда отпускали на выезды, на концерты, на... у нас были эфиры тоже интересные на, на своем радио, у них такой формат, когда в прямом эфире идет общение и, и ну ты больше играешь да, даже, то есть мы все приходили там все выстраивался звук там такой как бы студия, где можно было живьем играть, у нас дважды на такой эфир, плюс там интерактив, да, то есть там ты играешь, общаешься плюс естественно все тебе пишут народ пишет это вот у нас было последний раз наверное ну, не знаю года три или четыре назад четыре наверное. ну я вот не помню прям не так давно в принципе я уже и здесь работала и все а до этого еще год назад ну вот то есть практически недавно мы тоже конечно и драйв и все все всегда пускали смотрели слышали но нет всегда вот слава богу все сочеталось. редко было вот чтобы что-то мешало и прям кошмар ужас у вас такая насыщенная жизнь в моей голове рисуется и тем не менее вам этого мало и вы идете еще в театральное товарищество Ять. Да. Это-то вообще зачем? Все уже как бы есть. Mm -hmm. Работа, которая нравится, есть. Uh -huh. Занятия музыкой есть. Зачем еще театр? А, вот я, да, не знаю. А, опять же, тоже телевидение меня... А... Вот в группу я попала тоже работая на телевидении. Вот эти связи были оттуда. То же самое с театром. Меня туда позвала девочка, это наша э, девушка. Она была нашим музыкальным редактором. Она певица профессиональная, преподаватель музыки, о, и вокала, да. Она у нас работала музыкальным редактором. И ее муж – режиссер, вот. И он ставил моноспектакль. Они меня позвали на один спектакль, ну, одну постановку. Это была постановка по поэме Галича «Кадиш», очень тяжелая, конечно, вещь. Ну это, это, это, это время оккупации Германии, Польши. Понятно, тема всегда тяжелая, вот вечная тема. И почему у меня на меня пал выбор? Потому что нам нужно было сыграть ребенка. Это была девочка. Я подходила просто по, по, по физике, да, то есть я невысокого роста, плюс там должна была быть темненькая девочка с длинными волосами. Я подход... плюс, плюс подходил мой вокал нужно было сопрано надо надо было спеть там надо было петь то есть там как бы моноспектакль значит там наш вот режиссер он основное лицо и два как бы героя да я и молодой человек мы как бы помогающие да я должна была петь помимо это я просто подходила по параметрам вот конечно меня отсмотрели послушали подошло, я сразу сказала, я никогда не была на сцене как актриса. Это вообще капец. <смех> одно дело, Да, просто спеть, это одно. Но это надо было не просто выйти спеть песенку. Понятно, что это надо было... В общем, оказалось, что изначально, да, я там должна была выйти в нескольких местах, вот как-то это вот спеть, как-то обыграть. Ну, как бы режиссер, понятно, что он тебя в это вводит, и, э, в общем-то, хороший режиссер может любого, в общем-то, актера прикрыть, и не актера, и сделать, и поставить. И это вообще оказалось все нормально, не такой проблемой, но для меня, конечно, был диким ужасом, потому что это было очень страшно, я волновалась, я не знаю, когда, я волновалась, ну, наверное, первый концерт своего «Домом ветров», я волновалась страшно, вот это сразу «Опен-эр», сразу куча народу, какой-то ужас, я думала, я я пила валерьянку, честное слово, она на меня действовала вообще. То же самое было с, с первым э, выходом на сцену, это был какой-то ужас. Я пила валерьянку, на меня не действовало ничего, это вот, это железно, я поняла, что это бесполезно делать. На меня уже начинает она действовать, когда и так я так все сыграла, все хорошо, меня отпустила и тут она начинает на меня действовать. Я засыпаю в метро и не могу вообще доехать, потому что, ну, я же как, напилась таблеток, они на меня подействовали, я уснула, успокоилась, и, боже мой, как мне теперь доехать? Ну, в общем, это был страшный ужас, я очень волновалась. И сначала началось с одного спектакля. И... Вот. А потом один, второй, третий, потом от этого режиссера мы. Я перешла к другим ребятам, стала с ними сотрудничать. Но с этим тоже осталось. У нас сначала как бы там был один режиссер. Потом приходили новый. Почему? Театральное товарищество я «Ядин» называлось. Это «Сотружество режиссером» было. То есть у нас на одной площадке работали, творили много разных режиссеров. И мы, конечно, актеры переплетались. Да, нас кто-то мог... Один... Я, например, пришла с одним, понятно, режиссером. Но меня, например, кто-то мог взять другую постановку, попросить, да, поработать, да, там, я спрашивала своего режиссера, могу ли я, нет ли на меня планов, можно ли, да, можно, и вот так получалось, что мы все, конечно, переплетались, работали, у нас были совместные капустники, конечно, вот, и ну, вот так, потом осталось у нас в итоге потом, ну, основ, основ, основной такой, ну, перестали потом быть товариществом, потому что осталась только одна пара режиссеров, один коллектив, соответственно, вот ять. Мы перестали быть товарищем, просто театр ять стали. Потому что, соответственно, был один коллектив, только остался. И все. Ну и да, тоже много и лет. И так у -у -у. на протяжении 10 да. лет вы играли в театре. Да, да. Сколько за это время было у вас ролей? Потому что я искала эту информацию у -у -у. в интернете, у меня получилось около 8. Да. Сейчас я посчитаю. Да. Кадиш, Бачкатара, рассказывал Генри. Генри, Гоголь, фонарь, Василиса, твой на качелях. Что-то еще. Какая из этих ролей самая любимая? И почему? Я очень люблю сказку о волшебной стуре о старом фонаре. Очень люблю. Потому что. Ну, Андерсон вообще такой же, он тоже многоплановый, наверное, может быть, не совсем детский. Вот, мы постарались сделать... Во-первых, это была первая такая очень серьезная работа, а, потому что э, там много чего пришлось выучить для этого. А, там мы и жонглировали, и это всему, этому всему нужно было учиться, и был очень маленький промежуток времени. Я, естественно, надо ли говорить, что я не умела это делать. Одно дело спеть, да, там были номера, то есть там нужно было петь, танцевать, плюс номера э, такие трюковые, да. Понятно, что спеть – это не вопрос, а вот всё, что касалось танцев э, и всяких там вот жонглирований, у меня было ну, несложное, тем не менее, для человека, который никогда этого не делал, это был ужас. Мне нужно было жонглировать, да, несложными предметами, это, конечно, не булавы, там, да, тем не менее, мне это давалось очень тяжело. Это платки, э, платки и... Господи, платки и кольца, парное было жонглирование кольца. Тоже очень тяжело. И номер с веерами у меня был, сольный с веерами. Тоже это определенная техника, определенная с верами это к верам еще прикрепляются такие полотнища, ткани. да Они блестят. И, конечно, это постоянно, сложность в том, что они должны постоянно быть в движении. А веера достаточно большие, это как, ну как, японские веера, да, они достаточно большие, угу, тяжелые, огромные, да, тяжелые. плюс вот это метровое э, полотно на одном и на другом, и, конечно, свои сложности, во-первых, свет, Ты постоянно следить, чтобы определенной стороной оно попадало, чтобы оно давало, ну то что у тебя была свеча, понятно, это был огонь, да, вот эти штуки и постоянное движение, чтобы они не запутались, не клацали друг от друга, это же веера, плюс устают руки, они тяжелые, большие, плюс платье длинное, неудобное, парик, не, не, не задеть парик, да, потому что здесь тоже очень много всего, здесь и фонарики на, на, на парике, Тут просто нужно понимать такой момент, что это детский спектакль, да, а чтобы дети это смотрели, это должно быть ярко, интересно, это должно быть просто невероятно, зрелищно, да, и конечно начинает костюмов и кончая всем и конечно столько понятно уже потом когда у тебя все это как бы в руках как я говорю да это понятно мне хватало одного прогона, у меня ничего не запутывалось ничего не вываливалось а первое время конечно то я наступлю на свою платье оно в пол а ты же не можешь его подтянуть у тебя руки заняты и э, можно наступить а это же страшно ты что упадешь либо я задевала парик он очень большой с украшениями с гирляндой это тоже надо было ну осознавать, да, размеры вот этого всего, как габариты. Конечно, это с опытом приходит, ну вот первые какие-то разы, просто, конечно, что-то не получалось в плане, там, их нужно было быстро открывать, быстро убирать, быстро, вот это вот все это, конечно, ну, это для меня было тяжело, наверное, люди, которые всю жизнь им занимаются, наверное, им это дается легко, но я, конечно. А вот. Что вам дала вот эта любимая роль в этом в спектакле? Свечка. Ну, она... Она очень. Ну как, во-первых, у меня там было две роли. То есть у нас каждый актер спал по две роли. У меня первая была а, гнилушка. Я такую играла смешную, такую, не персонаж, очень смешной, но такой вредный и это. А свечка, она такая волшебная, но а, она достаточно глубокая. Во-первых, она дарит свет, да, она спасает всех. Это как маяк, я всегда говорю, я люблю этот символ. Все тонет, а он стоит и свете, даже, даже когда тонет. Вот. И она такая же, она стоит на этом ужасном, одиноком окне и э, она сама несчастна может быть, да, она сама мечтает там об этом фонаре, но тем не менее она дает свет, жизнь, тепло, и э, она, да, она любит искренне этого фонаря, она до последнего пытаются пытается задушить, э, она до последнего пытается э, его предупредить, его спасти, и э, она говорит очень важные вещи э, для, ну вообще, мне кажется, для любого человека, что без чудес жизнь скучна действительно в это надо верить это надо уметь увидеть в, в обычной она же живет у нищих стариков она живет в, в серости да в холоде это же Дания понятно что там постоянно холодно темно у нее вот это окно, где она не видит ничего, она живет мечтами только, она, она может только мечтать и верить в чудо. В итоге она же его получает. Она, она как бы становится, светильник становится для нее, ой, фонарь становится для нее светильником, и они, в общем-то, их мечта исполняется. Она, во-первых, находит свою любовь, во-вторых, он при помощи неё может показывать удивительные вещи. То есть она в итоге, она поверила в это чудо, и она это потому что она очень хотела, она к этому шла она искренне это хотела, и она это получила. Потом это ну, такой прекрасный образ, не знаю, дай, дай, дающий, действительно, дарящий надежду. И, ну, плюс, конечно, вот эта постоянная смена. Гнилушка – это одна, это же у тебя несколько секунд на то, чтобы перевоплотиться, где быстро он переодется тут же, ты уже гнилушка, просто не проходит и минуты. Понятно, вот это классное перевоплощение, они совершенно разные. Это одна такой более мультяшный персонаж, злая, смешная, а это другая. Ей должно поверить, что она не просто: ой, боже мой, она глубокая. Несмотря на то, что выглядит, может быть, очень тонкой, такой, да, беспомощной, но она несет свет. И нужно было очень быстро суметь перестроиться. Вот это круто! Было. Ну, плюс, конечно, все эти умения. И танцы. Я да, это никогда не танцевала. Вообще для меня это какой-то был. Это вот это классно все равно. Это полезно. Это новый опыт. Это интересно. Это перебарывание, опять же, себя. Потому что я, я вообще не люблю. А тут пришлось. И мне это понравилось. Ну, действительно. Это вот через такое превозмогает. Ну, и в итоге это понравилось. Ну, вот. Поэтому много чего. Сейчас вы уже не играете в театр? Нет. Но, тем не менее, вы читаете в Инстаграме книги. Да. Давайте... Я предлагаю нашим радиослушателям угу. послушать а, небольшое произведение в исполнении Татьяны. Последнее письмо Вины Марисевой, 1943 год. Милая моя мамочка, вы пишете, что нет ни одной свободной минутки, что все время работаете. Верю, дорогая моя, и вспоминаю те прошедшие дни, когда мы были вместе. Дорогая мамочка, мы сейчас находимся в обороне, держим ее крепко-крепко. Мне принесли письмо и говорят, «Зина, спой какую-нибудь песенку, и мы дадим тебе его». Я им отвечаю, что вечером в полку будет самодеятельность, там услышите песню, увидите пляски. Сколько было радости и какое великое удовольствие получить на фронте с родины письмо». Получила, прочла, все узнала о вашей жизни, и сейчас же пишу ответ. Я уже писала в предыдущих письмах, что мы — гвардейцы. Заслужить это почетное звание и уважение стоит крови бойцов и командиров. Мы, дорогая мамочка, продвигаясь вперед, занимая города и села, встречаем мирное население. Наши советские люди не могут сказать иногда и слова от радостной встречи с нами и только заплачут. Милая мамочка... Ждите еще и еще от меня письма. До скорого свидания. Пишите чаще. Да, очень люблю эту тему. связанную с Великой Отечественной войной. Она всегда очень трогательно, всегда очень важно, мне кажется. И помнить, и делать такие вещи для всех. Когда вы записываете... Я уже поняла, что вы очень сильно любите тему Великой Отечественной войны, но это очень глубокая тема, мы пока в нее не будем уходить, я думаю, что это будет тема какого-то отдельного разговора. Вот. Сейчас просто хочется говорить о вас, на самом деле. Вот когда вы записываете в формате Инстаграма, если так можно сказать, да, это какая-то ностальгия по театральной жизни? Или что это такое? Да, это изначально родилось именно, когда я еще была в театре. То есть э, как раз э, случился первый локдаун, да, всех закрыли. Мы тогда, помню, сыграли, э, у нас тоже такой был первый опыт. Мы э, еще когда не совсем прям, вот прям буквально перед закрытием, там, наверное, за, за несколько дней мы все собрали, ну уже нельзя было ничего посещать, да, уже особо никто не ездил, нам запретили играть. Мы все собрались у себя на сцене, сделали прямой эфир, мы сыграли онлайн-спектакль. Это, конечно, был тоже особый такой опыт. Но мы сыграли на сцене, да, то есть прямо с переодеваниями, все, это было в прямом эфире. Очень было здорово, и такой прям кураж мы поймали, и писали нам потом, и все было классно. Потом, соответственно, все сели все и, и решили, предложили мы, решили такое, я не помню, кто первый выступил с такой инициативой. Ну, на самом деле, все это, многие, много, много это делали, театры, и актеры отдельные, эфиры делали, Для и все. Да, да, ну, да, надо конечно. было как-то, да, и, и не терять зрителей, и, и самим, ну как-то тоже не теряться в этом. Вот. Тем более многие, э, у нас практически все актеры, именно актеры. То есть они вообще, грубо говоря, стали без работы. Да, то есть они э, ну кто-то. Э, как бы, ну, как сказать, э, во всех смыслах, то есть и без финансовой поддержки, да. А кто-то, ну, кто там в государственных театрах играет, они, конечно, получали какие-то деньги, хотя бы этого они не были лишены, но, тем не менее, все равно заперты. Актеру, конечно, тяжело, потому что это все теряет. Надо постоянно быть, ну, даже психика подвижная, определенный э, характер, и нужно постоянно быть в какой-то вижухе, теме, вовлеченном во что-то. И вот предложили у нас, ребята, давайте делать такие чтения у нас, ну, не все актеры у нас это делали, ну, не, не все это любят, да, наверное, читать это тоже, считается, что актеры, наверное, может, все, ну, кому-то это, например, не нравится, не так близко, да, не все читали, тем не менее, кто-то откликнулся, и мы стали прям каждую неделю выбирали, кто что читает, кто. На этой неделе мы стали делать это в прямом эфире, ну, в аккаунте нашего театра. Вот. И... А потом, ну, как бы понятно, что уже зрители знали, и уже... А потом, когда ты что-то начинаешь читать, например, у меня не все э, книги, рассказы э, э, входят в один... влезают в один эфир, да. Я, правда, читаю не больше 30 минут, ну, потому что уже дальше тяжело, тяжело воспринимать. Это все таки mm -hmm. законы такого восприятия. Тем более, картинка статичная, я же там не прыгаю, я просто читаю, сижу, да. Понятно, если это дети, понятно, что больше там даже 20 минут пяти минут это уже не воспринимается плюс у нас до этого почему опять же чтение возникло у нас до этого был такой проект живьем он так и назывался мы собирали детей то есть актер садился на сцене в, с книгой вокруг мастерики коврики вокруг на, нас садились дети то есть сначала это было вообще живьем вот а потом соответственно мы это перенесли так как дети остались. Интернета. да у -у -у. да так как уже как бы вроде как мы это запустили а это было буквально вот мы запустили, ну, это прямо прошло очень мало времени, и, ну, как бы, чтобы и не потерять, уже вроде как привыкли и дети, и все и поэтому так это перешло. Вот, и, и вот, плюс когда ты начал что-то, да, какую-то часть прочитала, след... продолжение следует, ну, и как-то уже, как прерываться, и когда, и как раз время локдауна так получается, что у нас как-то вот распался коллектив, Понятно, что ну, вроде как надо дочитывать, и я, конечно, приняла решение, написала всем, что я буду продолжать и закончу в своем аккаунте. Ну и все, и у меня появились какие-то уже постоянные слушатели, я и так для них и продолжила. Кто-то, я знаю, слушает, мне так и пишут, Тань, мы не успеваем онлайн, там, ну, по разным причинам, выкладываем и слушаем офф. Поэтому я даже не переживаю, когда у меня там мало кто-то. Сначала прям очень во время локдауна было много очень слушателей. Действительно. Потом, когда стало это уже открываться, понятно, что остались только самые там такие. Вот. Но они мне все пишут, нет, это читаем, мы слушаем в офлайне. Поэтому я с удовольствием, я вообще не парюсь, когда у меня там мало людей. Я это все выкладываю, потом смотрю, просмотрим, мне пишут, есть у меня обратная связь. Поэтому я продолжаю. Я сейчас, конечно, тоже продолжу. Я уже анонсировала, что в ноябре я вот собираюсь как раз это сделать. Да. То есть интернет-формат очень востребованный, удобный да. и испробованный. Угу. И вот здесь, переходя чуть-чуть к Инстаграму, угу. у вас очень интересный всегда инстаграм, Спасибо. интересно всегда читать, смотреть. И вот звездой вашего инстаграма является ваш любимец от Сандер. А? И он на самом деле был бездомным котенком, да. да, как я понимаю. Да. А, тоже об этом мне рассказал интернет. Да. А, расскажите, пожалуйста, как он появился. Как он стал жить у вас дома, как угу. он появился в вашей жизни и как ему удалось завоевать все-таки ваше сердце, если вы угу. уже занимались волонтерством. Да. Да? Угу. А да, да, мы вообще, у нас вся семья собачников, честно говоря, мы вообще как-то равнодушны были к котам, у нас никогда не было котов, и мы вообще никогда не думали, что он у нас появится, что мы будем любить кота. Это вообще какой-то аксессуар, любить кота в нашей семье. Это вообще не, невозможно. А он пришел маленький, он тогда еще даже не пил сам. То есть вот я не знаю, сколько он был. Тогда. Я не очень хорошо разбираюсь в области котят. Но у него, мне кажется, только-вот-только вот, только открылись глазки, он только, он еще как-то тыкался, он плохо сам даже пил. Не знаю, сколько он было там месяцев. Он пришел на дачу к моим родителям. Он был в ужасном состоянии. Естественно, там все, что только можно, все паразиты, что, что только были, были там худой, но очень... Он боролся за жизнь, и он был очень наглый. Вот он сам выбрал нас. Он влез, он везде влезал. Вот закрываешь дверь, нет, он туда влазит. Вот его туда не пускаешь. Нет, он решил остаться. Он никуда не уходил с участка, там приходили другие коты, он, ему было все равно. Он решил, что он здесь останется. В итоге мне пишут, Таня, надо что-то делать. Вообще, сейчас мы уедем с дачи, надо пристраивать. хорошо, пристроим. Это а я тогда была равнодушна, к нему я его не видела. Я говорю, Ну, давайте мне фотки, я пристрою, У меня вообще было... Все равно. Я раскидала объявление ни одного звонка. Вообще-то редко. Обычно... Это, что такое странно? Вот да, ну, нормальные фотки, я не знаю. Что без души, муж написала? Да, ну ладно. ну По волонтерам своим раскидала. Слушайте, надо спасать. Что делать? Вообще не знаю. Ну, это самое. Сейчас люди у меня все вернутся. Куда девать ты его? И ну, нет откликов. Ну, вот. Я говорю, ну привозите, говорю, домой. Ну как-то будем пристраивать. Ну что, ну пока у нас поживет... У меня все были против, да я сама не хотела. Думаю, ну что с ними делать, я не знаю, как с котом общаться. С собакам мы привыкли, мы знали. Мы даже не могли определить его пол. Мы сначала думали, это девочка. Потому что она... котенок был такой маленький, что там, я извиняюсь, было ничего не понятно еще. То есть мы его поэтому назвали Киса. Почему Кисандр? Она была Киса. Потому что у него личико такое, похоже, было на девочку. Думаю, ну, наверное, ну, Киса, так и Киса. Думаю, ну, не будем называть, ну, что если ему отдавать? И никто упорно не звонил. Я думаю, что же происходит такое? Потом, какой-то момент, кто-то, какая-то пара позвонила, с ними разговаривала моя мама. Она мне говорит, Таня, все, наш нехозяин, надо отдавать. Я говорю, так, дай мне телефончик, я с ним сама поговорю. А он к этому времени жил у нас уже. Ну, я сводила его к ветеринару, я поняла, что нам сказали, что это мальчик. Он стал кисандром, вроде привык уже киса-киса, ну, как-то уже вот это вот, ну, кисандр. Думаю, ну, ладно, захотят переименуют. Уже как-то вошел уже в квартиру, уже весь был обработанный, благоухающий, толстый, уже стал уже везде бедокурил, и говорю, давай мне телефон, я им сама позвоню. Звоню. Мне эти люди показались безответственными. Они не ответили ни на один мой вопрос, который касался содержания кота. Я вот честно, я к тому времени тоже была еще неопытным кошатником, но я задавала им такие вопросы, которые знает любой, извините, дурак. Как они вот Это люди, вот чтобы вы понимали, мы живем в выборцах, люди приехали звонят из Королева. Они не на своей машине. То есть они на общественном транспорте. Я задаю им логичный вопрос. У вас есть переноска? Я могу вам дать свою. Нет, у меня нет переноски. А как вы собираетесь его Ну, не знаю, в руках как-нибудь. Я говорю, понимаете, что такое маленький котенок? Он не то что в рукаве не будет сидеть. Вы его даже в переноску не засунете, он даже из переноски сбежит. Вы понимаете, как вы повезете из Люберец в Королев на общественном транспорте кота в рукаве? Плюс, говорю, вы понимаете, что э, он еще сейчас в таком... Лучше его не, не пускать на землю, потому что вообще-то ему сделана первая прививка. Прививка? Меня так спросили. Я говорю, так, конечно. Хорошо, говорю, у вас что-то готово уже для кота? Лоточек, вы же купили домик. Я, говорю, Я вам просто могу рассказать, к чему он привык, к какому наполнителю у котов тоже есть свои, извините уже какие-то предрасположенности. Я, говорю, я вам расскажу, что он любит. Там разные же есть эти дополнители, все это, игрушки, что. В общем, он меня слушал, как будто я разговаривала с ним на каком-то инопланетном языке. Я сказала, я поняла. Спасибо. Кота я вам не отдала. В общем, они мне показались совершенно безответственными хозяевами, и я его не отдала. Все. Больше нам никто не звонил. Да, и судим. Да. Да. Ну, я потом, конечно, объявление сама сняла. Но, честно, после них, вот, и до них, вот они были единственные кто, и они были совершенно странные люди. Я сказала, нет, нет, нет, нет, нет, вы не готовы к содержанию животного. Нет. Mm -hmm. все вот он с нами, ну, ну, он не может не завоевать, мы не дарим на назвать Кисандр, Андр, это же, он же человек, это же корень, да, обозначающий, он действительно как человек, у него даже выражение лица, как у человека, он даже иногда смотрит с таким выражением лица, то есть по нему все можно прочитать, то есть вот прям вот все, что он хочет тебе сказать, это все понятно, даже без его там волеизъявления в плане там царапания, там кусания, это все у него осталось, но он просто одним взглядом, он реально, вот он только не говорит, вот действительно. Плюс он очень социальный. Он очень любит людей. Вот он прям, он приходит, кто-то приходит новый, он так ложится, с видом такой, так, и смотрит. Он оценивает гостей. Он никуда-то, мне рассказывают страшные истории люди с котами, что они куда-то забиваются, убегают, их не, не, не поймаешь. Какой-то мой приходит, так, ложится, тут их хвост распушил. Ну, рассказывайте. То есть вот так хочется, вот у него на лице написано, ну, я сейчас на вас посмотрю. Он никуда... Вот он, конечно, очень общительный, он реально человекоподобный, поэтому ну, как его не полюбить? Все полюбили. Он единственный кот, который у вас жил, и больше mm -hmm. таких попыток уже не было. Да. Всем остальным находились, хозяева. Да, все, больше таких не было. Но, видимо, это, наверное, какой-то кармический момент. наверное это, судя по себе, не доспоришь. Слава богу, больше не было. Были какие-то моменты, когда я понимала, что котенок, да, его нужно срочно. У меня была такая мысль. Вот реально этим летом я была готова взять домой на передержку кота. А, моего не было, он был на даче, мой бы, конечно, не принял. Плюс я бы не рискнула, потому что ну, мой привитый, да, он, понятно, что... Но все таки ну, мало ли бывает, что и, и прививки не срабатывают. Я бы, конечно, так не рискнула бездомного, я бы к нему не подселила. Плюс он просто, он не поймет. это я не знаю, что будет. Он хоть и не совсем как бы альфа-кот, но он с, с ужасным характером. Я думаю, что он бы... это не получилось бы. И его не было, как раз он был, он значит он у меня был по системе он инклюзив отдыхал на даче. Я у меня была возможность принести дома, <laughs> да, принести домой кота. Думаю, ну я бы все отмыла, просто все-таки действительно мой с прививками, а долго на поверхностях даже есть заразный там, да, живот не живет, я бы все как-то бы отмыла. И, и по, когда я приняла ре реально это решение подготовиться поймать, я его неделю выслеживала. Он не подходил, он не давался. Ну это бывшее э, домашнее животное, породистый кот они, как правило, очень плохо выживают на улицах, как правило, плохо идут на контакт, сразу очень стрессуют, если вот эти вот, да, домашние, ну, такие бездомные, без, не, беспородные, скажем так, они более адаптируются, да, хотя домашние я вот не думаю, наверное, моего, если так выкинуть, я даже не знаю, наверное, он тоже не сможет, но уж породный, это просто, это, это тем более, и он не отпускал вообще к себе никого ближе, чем на, наверное, метра два что бы я ни делала, я хотела вызвать э, ну, специальных э, людей, которые специализируются на отлове, ну, в хорошем смысле на отлове животных, есть же люди, каталог, которые, ну вот так, когда животное сбегает, бывает же такое, что падает из окна, стресс, они реально убегают, их надо поймать. Э, э, я не знаю, как это делать. Это специально обученные люди есть. Я уже была готова его позвать, потому что э, я, конечно, давала ему еду, я видела, что он ел, но животное, понятно, что скоро будет осень, он не выживет ну, просто, это нереально, просто улица. Он не знает, что такое машины, собаки, сумасшедшие люди, которые тоже, в общем-то, имеют сумасшедшую какую-то, не знаю, склонность к избиению, к издевательству над живот. Ну, есть такие. Он не знает, что... Ну, ну, видимо, он уже знал, потому что он никого к себе не подпускал, реально. Я видела, что он ел, пел, его подкармливали, но ему не место на улице. Сколько бы я его не ловила, я его не поймала. В какой-то момент он исчез. Но мне рассказали, что его забрали. Пошу прощения. Мне сказали, что его нашли, что нашлись хозяева, что он действительно сбежал, он был на передержке у кого-то в нашем доме. И он сбежал с этой передержки, и, в общем-то, ну, видимо, когда нашлись хозяева, он к ним только пришел. И, в общем, вот тот момент, когда я реально была готова, нет, вот нет, слава богу, ну... Не получилось, не надо, значит, было его брать. И вот, да, пока, слава богу. Потому что я не знаю, честно говоря, он никого не примет. И вряд ли я кого-то смогу. Есть только может быть собаку, но, но к, собак... к собакам мы не готовы? Вы так сильно любите животных и занимаетесь при этом волонтерством. Вы... Вот что такое для вас волонтерство в чистом виде? И считаете ли вы своей целью призывать людей к этому? Или это ну, дело каждого? Волонтерство, ну, это, конечно, помощь, любая помощь э, животным, любая. Э, деньгами, если есть возможность, руками. да. Иногда нужно просто э, взять животное куда-то перевести, или взять животное, э, например, отвести к врачу. Это может любой человек сделать. Это, для этого не обязательно иметь много денег, не обязательно иметь 10 машин. Это можно прийти э, или в приют, например, иногда нужно просто принести какие-то там одеяло, подушки или просто прийти помочь, выгулить собак. но ну, это что так сложно сделать? Это в любом районе Москвы есть приют рядом. Это, это реально может сделать любой. Да если нет денег, помогай руками. Нет возможности руками, нет сил, нет да, каких-то других возможностей. Хорошо, ты можешь помочь пиарам ты можешь также разместить объявление, пусть у себя кто-то у тебя на странице это увидеть. он увидит, он сделает репост, это все равно вот это вот эти как это миллион пожатий, да, это это все равно работает, даже это, потому что главное желание и посыл это все равно сработает, поэтому нет, я не призываю к волонтерству, ну просто для меня это вот это, если я не могу перечислить деньги, да, я конечно перечисляю только знакомым мне людям. Потому что, к сожалению, очень много мошенничества есть, я, к сожалению, это знаю. Я перечисляю только проверенным людям, которых я знаю лично, и волонтерам, и приютам. Только так. И ну, призываю людей тоже поступать только так, только переводить деньги тем, кому вы действительно знаете, что пускай это будет какая-нибудь бабушка, которая кормит 10 котов, пускай вы лучше ей дадите деньги или ей купите корм, да, чем вы переведете какую-то сумму неизвестно кому. Да, это может красиво выглядеть в интернете. Очень жуткие фотографии, слезный текст, но там могут стоять мошенники за это. Если вы лично их не знаете, я вас очень прошу не делать этого, не переводить деньги, потому что за, за, люди кормятся этим, и это ужасно, конечно. На этой теме, к сожалению, многие делают бизнес. Вот, Поэтому, конечно, только проверенным людям, пусть лучше это будет соседка, пусть это будет 50 рублей, пусть это будет 5 пакетиков корма, но это жизнь спасенная жизни хотя бы на этот день. Да? То есть вы помогли хотя бы как-то. Это уже посыл, это уже ваше как бы желание и ваш вклад. вот, Поэтому нет, я ни в коем случае не призываю быть волонтером, я призываю к одному, к ответственному отношению к животным. Вот это да. Если вы завели животное, пожалуйста, не выкидывайте его. Да, бывают разные ситуации. Бывают, и у моих друзей такое было, что приходилось отдавать, но вы найдите того, кому вы отдаете его. Не надо вывозить его в лес, считая, что там кто-то найдет. Вы вывозите его на смерть. Это, ну, просто надо это понимать. Это не громкие слова, это так. Они там умирают. Если вы, у вас что-то произошло, у вас нет денег, хорошо, хоть как-то постарайтесь его пристроить. Не на улицу, не привязывать у дороги, у столба. Не выбрасывать в помойку, как делают люди, завёр... просто завертывают в пакет или во что-то, и выбрасывают в помойку. Ребята, это за кранью. Вот плюс, конечно, многие почему-то воспитывают детей в страхе перед животными. Тебя укусит собака, кот блохастый. Кто вам это скажет? Я не знаю, у нас четырех лет, у нас есть животные. Я снимала передачи про медведей. Про собак самых разных пород. Огромных, неогромных. Про змей, про крыс, про шиншилл, про енотов, про куньих, вот семейство куньих. Про огромное количество животных. У меня ни разу никто не усил. Ни разу. Я не считаю покусы своего кота, который это делает, но понятно, он у меня... ни разу. Ребята, алло, наверное, что-то может быть у вас не так с головой, с, опять же своей позиции, если вы, конечно, вы дико боитесь, если вы боитесь, ну не надо к нему подходить. Ну, если вы понимаете, что вас... да, если у вас есть страх, вас даже кот задерет. Что уж говорить о огромном волкодаве, о медведе, о тигре, понятно, если вы панически, ну и вы не лезьте туда, где это есть. Если вы столкнулись с этой ситуацией, да, на вас... Опять же, я не знаю. Ну, ты вот о жутких случаях. Собака бежит и скусала. Я не знаю. Я всегда гуляла с собаками, там, где куча собак. Больш... У меня тоже была всегда большая собака. У нас были Эрдели, были они достаточно большие. Они все время с кем-то дрались. Дрались. Мы все время гуляли там, где куча больших собак. Опять же, площадки. Я не знаю. Мне никто никогда не кусал. Ну, это правда странно. У меня были фотосессии с животными с разными. Я посещаю контактные зоопарки. Я не знаю, что надо сделать, чтобы меня кто-то покусал. Ну, правда, но это, наверное, что-то просто в позиции жизненной не то. И, ну, наверное, как бы не надо детей настраивать на то, что это все зло, это страх, это кошмар. Если ты видишь собаку, надо в нее кинуть палку. Если ты видишь кота, надо его вышвырнуть за хвост в окно. Это вообще классно. Поэтому вот к этому я призываю. Все-таки понимать, что это. Такие же существа, как вы. Если вы сегодня вышвырнули в пакете в мусорку собачку, наверное, вы себе такого же можете пожелать и такой же получить. Вот это просто то же самое относится к диким животным. Да, привет охотникам. Огромный, просто огромнейший, которые это делают ради забавы, вот с этой, как это, с лазерными, да, хорошо, хотите поохотиться, ну, как раньше было, ну, выходите к нему так. Без оружия, да, да, Стажу. попытайтесь это сделать, окей, это будет справедливо. Сейчас у меня, наверное, такой вопрос, вы только что затронули тему детства и тему воспитания детей. У вас э, всегда были дома животные? Практически да. Сначала хомяки, маленькие, понятно, что дети, сами ухаживать не можем, началось с хомячков. Потом, когда мне было 6 лет, ну месяца старше, она просила, ей было, соответственно, 11, нам купили первую собаку. Ну вот и все. И вот с тех пор, да, у нас там больше было. Как-то вот, да, и не знаю. И поэтому боязни не было, потому что вы рассказываете, что собака у вас большая была. Да, но ну, сначала у нас была не очень большая. У нас была ну, достаточно ну, средняя, наверное, размером с какого-нибудь там, с небольшую лаечку. То есть, ну, средняя абсолютно собака. А потом, да, Эрдель, но Эрдель крупный. У нас был первый Эрдель, первая пара собак, это был Эрдель... Э это, это как вот в электронике, конечно, все были же. Mm -hmm. Всем нравилось mm -hmm. yeah, yeah, yeah. вообще. Yeah. Вот тогда это была очень популярная собака. Mm -hmm. Да, у нас тоже был ордель, но он был из крупных. Он был размером практически с немецкую овчарку. Он был крупный кобель. И да, вот он со всеми дрался. Он был такой альфа-самец. Он выяснял отношения со всеми. С кавказцами, с uh, овчарками, с орделями. И я, будучи... У меня было сколько лет? Наверное, лет семь или восемь, Соответственно, он, он прожил с нами 12 лет, 10 лет. Соответственно, да, я была в подростковом возрасте еще. Я с ним гуляла, я его разнимала дерущимися с другими собаками, и никто не кусал. Вот, как бы говоря о детстве. Просто угу. это очень интересно всегда говорить о детстве. Угу. А, от, отходя немножечко уже от темы животных, да. <свят> потому что, ну, как бы, все понятно, да. что да. это было любовь к животным вам была привита в детстве. Да, родители правильно себя вели, да, все было здорово, это понятно. А какие у вас были мечты в детском возрасте? Мечты? Я даже не помню. Ну, наверное, мне хотелось стать адвокатом. Потому что я очень любила с детства почему-то, мне кажется, как я научилась читать, вот в 4 года меня папа начал читать, а с 6 лет я читала уже какие-то какие детективы, уже какие-то взрослые там, Артур Конан вот это все Агата Кристи. Я очень любила детективы. И мне хотелось, и я там же все равно, но ну, не только вот это, какие-то вот э, там, где были судебные процессы, убийства, расследования, но ну, ну, не в плохом смысле, а вот именно mm -hmm. говорю, классика вот жанра, вот это все там, Джордж mm -hmm. Семенон, вот это вот все. И мне хотелось быть адвокатом, мне хотелось защищать людей. Вот, ну, слава богу, это испарилось, но долго очень я хотела, вот не, не юристам, а именно адвокатом. адвокатом защищать. Защищать. Защищать. Да, да. Ну, вы сейчас защищаете mm -hmm. животных. Да как можете, поэтому да. как бы... Ну, чуть-чуть, да, трансформировалась. Да. Такой вопрос. Ваши детские мечты какие-нибудь реальностью стали? Ну, вот кроме адвоката. Это касалось профессии. А вообще, о чем вы мечтали? Стали какие-то детские мечты реальности? Да. Я, я занималась музыкой очень... С... Во сколько меня отдали? Все. В 7 лет. но ну, начала играть на фортепиано, наверное, с 6. И мне хотелось... Мне всегда, на самом деле, в детстве хотелось играть в группе. Но просто потом это как бы желание немножко ушло, потому что, ну, как-то вот это все учеба, там, да, уже... Потом я уже стала вот, уже головой больше думать, нет, какая группа, что там, все сразу ушло на второй план, а в детстве мне это хотелось, я слушала вот этих всех там певцов, мне хотелось играть в группе. Вот, да, это осуществилось. Так что, да, про театр я что-то не помню, вот в кино мне хотелось сниматься, да. В кино я не снималась, только в короткометражках. Это было. А, да, мне хотелось вот сниматься в кино и играть в группе. Вот, да. Могу сказать, что осуществилось. Что бы вы сказали себе, 12-летней? Себе 12-летней. А то бы и сказала, ничего не бойся. Занимайся тем, что тебе нравится, несмотря на то, что скажут тебе все остальные. Потому что только путь, а, ну, может быть, не сердце, это что очень, как это так сказано, но ну, такой как бы души, да, вот он единственный верный. Наверное, вот так. Путь души. Uh -huh. Интересно. Ну, потому что если ты, тебе что-то нравится, ты именно в этом покажешь в максимум. Как профессионал. Понятно, что можно быть хорошим специалистом, делать свою работу, просто потому что ты ответственный человек. Но если ты не вкладываешься, ты будешь чуть хуже в этой сфере, чем в той, где у тебя душа. Потому что там у тебя будет все: И душа, и сердце, и силы, и мозг. И не, все остальное. не поспоришь, все верно. Тогда такой вопрос: для вас успех это везение или работа над собой? Не только работа над собой. Мне кажется, работа над собой. Мне кажется, когда успех слишком а, легкий и быстрый, он также легко и быстро а, уходит. Мне кажется, это надо заслужить. Вот, заслужить. Я не знаю, работой, может быть, верой. Я не знаю поступками, но мне кажется, его реально нужно добиться и действительно заслужить. Вот только такой, наверное, действительно такой он, реальный и заслуженный, и долго, наверное, он долго играющий. Путь труда и деятельности, я думаю, да. Нет, сложилось такое впечатление вообще, когда с разговариваешь с вами, да, смотришь ваши соцсети, читаешь о вас или смотришь, что вы вообще умеете все там. Не знаю, петь, жонглировать, танцевать, все что угодно. Есть что-то такое, чего вы не умеете, но хотели бы научиться чему-нибудь? Я вообще считаю, что я это все не умею, потому что, опять же, это ну, я перфекционист, и чем ты, э, вот чуть-чуть ты прикасаешься к этому, ага, ты понимаешь, у, -у, у да это я на таком уровне вот это умею, что я вообще этого не умею делать. Поэтому я считаю, что я не умею ни жонглировать, ни петь. Петь, я учусь много лет, мне всё равно кажется, что я ничего не умею. Поэтому нет, это я не умею. Я чуть-чуть прикоснулась, скажем. Может быть, по сравнению с теми, кто вообще нулевой, может быть, я могу сказать, что я чуть-чуть к этому прикоснулась. А чего я хотела бы научиться? Да. Mm Почему -hmm. я хотела бы научиться? Ну, я хотела бы научиться играть на скрипке, например. Mm -hmm. Достаточно. Mm -hmm. Хотела бы научиться, я не знаю... А, ну я хотела бы еще какой-нибудь язык, может быть, выучить. Я сейчас, я в школе учила английский, но вот, мне, мне не хотелось. Когда мне захотелось вдруг получить какой-то язык еще, я думала, ну может быть все-таки как-то вот реанимировать. Но я им пользуюсь иногда, ну как, ну в поездках, ну что-то перевести. Ну поэтому иногда он нужен. Но все-таки он в таком дремлющем так состоянии тремлющем состоянии там ну письмо какое-то написать там ну что-то ну понятно что это уже такой скилл не сильно прям я не смогу им работать вот прям да так как так же как на русском я не смогу быть переводчиком я не смогу прям постоянно на нем работать а, ну, понятно что это так есть и ладно хорошо что хоть так понятно объясниться я смогу понять я все смогу что-то ну да а, ну что-то мне не захотелось его как бы вот продолжать. Ну, видимо, как-то все таки школы университетные как-то привили немножко какую-то вот... Надоело мне это все. И мне захотелось взять другой язык. Вот, может быть, я, я испанский учу. Мне, может быть, хочется бы еще какой-нибудь взять. Итальянский, например. Потому что это язык Бельканто, да, все известные оперы. Италь... Изначально, был моему да, язык все таки такой. Вот итальянский, наверное, тоже потом... Ну, как бы, да. Вот. Потому что еще, Ну, я не знаю, что-то, наверное. так подумать. Ну, наверное, летать на самолете. Вот. Управлять? Да, Управлять, да. Не, ну, маленький. То есть спортивном или не гражданская авиация. А, возможно. возможно. Да, mm -hmm. ну, я что-то не знаю. Это так просто... У вас конечно, мечты это как здорово. Да, ну, что-то такое, плавать, наверное. Нет, плавать нет. А вы умеете? Ну, плавать? Нет, я плохо плаваю. И, честно говоря, не, И не хочу. надо. Да, да я, я имела в виду, может быть, на каком-нибудь серфинге. Серфинге, как правильно mm -hmm. сказать. Вот на чем-нибудь таком. Вот, наверное, что-то такое хотелось. Вот. Интересно. А вы вообще строите планы на будущее? У вас есть какие-то планы на жизнь? Записать диск еще какой-нибудь? Прям планы. Вот не просто чему хотите научиться, а планы, там, написать книгу о главе городского округа Либерселя. что-то я сейчас подумала, что, наверное, нет. Есть какие-то недалеко идущие. То есть а. там, ну, на какие-то ближайшие месяцы там что-то, что-то что закончить, да, там, съездить, освоить. Съездить, освоить. Ну, вот, недалеко идущие. Потому что мне кажется, что это... Ну, если хочешь спешить Пого, расскажи mm -hmm. свои планы, расскажи о своих планах. Да. Но я не специально это не строю их, но просто мне кажется, что, наверное, так оно и есть. Как-то нет. Ну, и последний вопрос, mm -hmm. на самом деле, резюмируем. Mm -hmm. Ваш девиз по жизни. Ой! Даже не знаю... Наверное, вот, я, может, неправильно его скажу, но перефразирую, да, не совсем точно процитирую. Нет никаких ключей от счастья, дверь всегда открыта. Вот мне кажется, в этом смысле, да, все в наших руках. И, и само это ощущение, и да, наверное, сделать себя счастливым можем только мы сами. И ничего от этого не зависит. Ни люди вокруг, ни работа, ни, ни деньги, да. Можно быть абсолютно несчастным, живя на богамах с кучей миллионов, с красивыми ресницами, глазами, да, и ходить вдоль Чегабана. Можно быть абсолютно счастливой, живя там, как свечка, да, в, в лачуге андерсоновских стариков. Поэтому, наверное, вот это все в твоих руках, и да, дверь открыта, и, пожалуйста, действуй, пытайся Спасибо открыть. огромное за Интересную беседу, Вам спасибо. было эмоционально, содержательно. Вы открылись с каких-то новых сторон для меня. Было очень интересно вас слушать. Нашим радиослушателям напоминаю, что в гостях у нас была пресс-секретарь главы городского округа Люберцы, музыкант, актриса Татьяна Курилович. Именно такие люди живут и работают в городском округе Люберцы. Спасибо большое, мне смущали. большое всем спасибо, спасибо за приглашение, и надеюсь, мы еще поработаем, конечно же. Большое всем спасибо нашим радиослушателям, тем, кто нас смотрит, слушает, и, конечно, всем желаю удачи и верьте в себя. Верьте в себя, всего доброго, до свидания. До свидания.